Всем здравствуйте! Сегодня я хочу проанонсировать свой новый э, продукт. Этот э, продукт был создан для э, спонсоров третьего уровня. Я проводила шесть э, прямых эфиров, где я рассказывала о пути души после физической смерти на основе э, известной книги Платона «Государство». Там в последней девятой книге есть миф, миф Ир где как раз таки подробно описывается о том, куда идет душа после смерти, какие варианты есть, как душа выбирает свое новое воплощение, что такое карма, какие контракты подписываются, как выбирается новое воплощение, на основе чего и еще много-много чего интересного. Я так подумала и решила, что, а почему бы не поделиться с вами в виде некого такого курса и шести лекций, не знаю, как вебинаров, не знаю, как это назвать правильно. Кому будет интересна эта информация, вы сможете приобрести этот курс, там, значит, 6 эфиров было, каждый эфир больше часа. Я вот что подумала, вы его сможете приобрести каждый эфир по отдельности, а он, я так думаю, будет стоить каждый эфир 800 рублей либо все шесть эфиров, да, чтобы иметь полную ценную, целую картинку за 4000 рублей. Почему по отдельности? Потому что вы можете купить, например, первый эфир и послушать, а заходит вам эта информация или нет. Потому что я недавно, когда в одном из своих раскладов вступления рассказывала про как раз-таки свои курсы, почему они продаются, либо не продаются. Я в комментариях прочитала о том, что такая достаточно глубокая информация, она требует времени и она требует внимания. А поскольку у всех есть бытовая жизнь, вот как будто бы не успевает. Так вот, я просто хочу напомнить о том, что все-таки это в записи, и вы в любой момент можете нажать кнопку «Остановить», посмотреть в какое-то свое удобное время. Но ну, я не поверю в том, что ну, у человека на протяжении целых суток нету времени для себя, именно для себя расслабиться. Хотя, опять-таки, не настаиваю. Моя задача, как говорится, предложить ваша либо согласиться, либо согласиться. Поэтому, если вам интересно, этот курс, он не трудный, он не сложный. Это не древо жизни, где очень много таких философских понятий. Я старалась объяснять достаточно просто, Достаточно подробно. Ну, плюс ко всему, услышите меня немножечко, как я разговаривала на английском языке, потому что какие-то моменты мне надо было просто читать, я по памяти не могла вспомнить всю эту информацию. Вот, может быть, тоже будет интересно. Итак, подытожу и скажу: если вам интересно узнать именно из источника, да, источник в данном случае является книга Платона, да, то есть достаточно древняя о том, что такое душа, куда она идет, как она выбирает свое воплощение, что такое карма, сколько воплощений воплощаемся, воплощаемся ли мы в теле животных или нет. И много-много интересной информации. Пишите мне на почту, эфиров в общей сложности было 6. Вы еще раз могу сказать, можете приобрести каждый эфир по отдельности, он будет стоить 800 рублей за эфир, либо 4000 сразу, если приобретете все 6 эфиров. Но если у вас останутся какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать на почту, я под этим роликом оставлю ссылку мои услуги называются нажимаете на нее и посмотрите там есть абсолютно все мои контакты там я краски еще и распишу более подробно и понятно что будет входить в этот курс и как его можно будет оплатить приобрести и вся необходимая информация напишите мне на почту если у вас есть вопросы я вам отвечу ну либо в комментариях под этим роликом Всем удачи, знания, света, любви, всех обнила. Пока-пока.